Друзья, у нас новый Airdrop через Telegram-бот. Монеты Easy 39 штук на 11 долларов. Инструкция у меня в Telegram-канале, ссылка на нее в описании под видео. Стартуем бота, выбираем язык, проходим капчу, ищем нужную картинку и нажимаем кнопку. Далее через кнопочное меню выполняем задание. Подписываемся на Telegram, Twitter. Плюс ретвит закрепа, ссылку на профиль твиттера в ответы. Жмем следующую кнопку, подписываемся на второй твиттер. Делаем ретвит закрепа, ссылку на твиттер в ответы. Следующее задание не обязательно, но я выполнил плюс 9 монет. 1. Подписываемся, ссылку на профиль в ответы. И второй тоже самое. последним указываем адрес кошелька Tezos мы уже с вами создавали кошелек ссылка на него будет в инструкции к этому дропу у меня в телеграм канале берем адрес у кого нет регистрируем аккаунт и адрес кошелька вводим в ответы через кнопку баланс монеты на счету